Всем привет! С вами я, мистер Кристададоска. Да, сегодня мы будем играть э, в сборку Майнкрафта Хексит, э, лицензионных Хексит. Вот э, мы будем изучать так, мы будем не налагать, мы будем изучать э, некоторые как, моды, как вот такая книжка. Вот э, также в этой сборке есть э, NPC корабли, такие вот всякие. Мелкие, огроменные замки. Есть очень много всякого интересного. Да, кстати, может вы заметили, но тут -то есть лошадь. На версии 1.5.2 есть лошадь. Стоит модная лошадь. Так, ну ладно, давайте начнем играть в эту сборку. Кстати, на этой сборке стоит 68 и... Это модов. И ну, давайте начнем. Сломаем кила сначала Я, чтобы мне легче, я вот так сразу сделаю. Кстати, когда генерировался, я вот это вот запалил ну ладно Ч это такое странно не видим ну ладно так, давайте да, так разберем так первым делом нам надо может что нибудь из этих опавших листьев сделаем просто так первым делом нам надо быть дерево. Ну, давайте добудем посмотреть на мини-карту там есть одна странная местность называется она замок я вам про это говорил про этот замок так давайте его рассмотрим подробно вот этот замок возможно это замок тут а вот как бы вот вниз смотреть будет ну ладно так мы до этого еще не доросли Что? делаем все по вырому берем делаем верстак и сюда поставим берем ну, палку хотя бы сильнее сделаем так думаю из этого дерева мы сделаем доски ну палки кнопку на пожарный вдруг там двери будут железные открыть их надо так потом берем деревянный топор о, как мог там Три Трикопитейтер или как он там? Ну, короче, с первого удара дерево как бы рушится вот так вот. Сейчас у нас можно даже сказать, пока, да, пока моя бедная, точнее, пока мой бедный топорик перепутал за нить. Так, кстати, забыл сказать, если у меня под видео наберется как минимум, лайков 20 то я разыграю лицензии майнкрафт лицензия майнкрафт с доступом в клиент как на сайт minecraft net и скина невозможно только зах ну так заходи так ладно давайте сделаем все это в доске давайте сделаем еще топор и не один ну два хватит Вшлите еще таких огромных деревьев нарубим, все равно дерева мало не бывает, вот так вот. Так, добываем дерево с одного удара, давай. Так. Всегда листва попадало, вот там нет. Ага. Давайте еще это дерево. Угу. Так. Перевожу доски. Перевожу доски. У меня, так, если честно, столько досок никогда не было. Ну, пока я не поиграл на хайпиксе. Серв... Ну, короче, на хайпиксе, вот так вот. Мямлю сразу. Так. Давайте. Выберем место для стройки дома. Давайте вот прям вот тут вот построим. Думаю, домик нам небольшой, потому что мы скоро сразу же моментом переедем. Чуточку как его, развиваться начнем уже переедем отсюда, в другое место. Так. это, это Я поиграл вот, на своем собственном опыте. Я уже знаю, что алмазы в этой игре роль не играют вообще. Алмазы очень легко найти. Я вам уже показал. Не помню, какой мод. Короче, как его на вершинах всяких там, которые с самого низу, например, тут -а, еще. И, вот, вот, видите, да, вот такие штуки, которые находятся в самой глубине, они все находятся наверху. Иногда. Это не значит, что мазы так легко найти. Ну. Так, нафиг мне ваши писта. Пока что. Давайте вот, высокий дом вот. Я думаю, что очень понравится вам вот этот как его, мод на NPC, всякие всякие вот это. Потому что он мне лично понравился. Я уже взял это в море, как бы взял два корабля на бардаж в одиночный. Ладно. И вот последний слой. Как бы крыша. Факела у нас есть, так что. Можно не волноваться. Не понял. Вы это видели? Офигеть. То, ну, что с там. Дерево рушится, он похож на дерево. Упал, блин, бедный. А что, мясо выпало или что? О, железо. Так. Делаем так. Ставим сюда. Нажмем, сделаем лопату. А, кстати, давайте пойдем железо добудем, потому что его надо добыть. так добыли два железа нам надо 3 ну ладно так зайдем ставим сюда сундук что хотел сейчас подождите вспомню ладно давайте еще камни добуем, чтобы для печки сразу может вы замечаете но ну, у меня сейчас по 40 fps. И лагает. Ладно. Какой-то новый камень тут появился. Что странный такой марк он стал. Так, вот э, я вот что-то меня заинтересовала. Я первый раз эту бумажку в игре вижу. Вот видите, да, которая у меня в девятой ячейке лежит. Такая возле кирки которую я сейчас держу. Вот. Я не знаю, что это если вы знаете, пожалуйста, напишите в комментарии, как бы, чтобы я знал, мне лень на форум заходить. Если вы знаете. Да, кстати, я еще раз повторяю, что если наберется сколько там, ну короче, если наберется достаточно лайков, которые я тогда сказал, то, я разыграю точно вообще. Рис, ой, просто. Что за мамонт? Фу, фу, фу. Ой, иди сюда. Что я шикарну? Что? Козлину. Ладно, извините, пожалуйста, что я сейчас себя неадекватно вел. Вот. Короче, я честное слово даю что я разыграю эту лицензию. Вот. Вот, вот. Сейчас проводкаюсь Ладно. Я думаю, давайте сейчас сделаем пол, да, и... Печку, передплавая железо. Дальше я подумал, что делать. Так, давайте вот с Думаю, нам дом будет не уютно А говорю, это нам на первое время Сразу. путаюсь волнуюсь. Так, 24 камня на какую-то какашку испортил. Блин. да Ой, блин. Ч ⁇ ты меня бить-то не будешь, да? Не будешь бить ее? так вот не на так добудем 8 камня 8 как раз ладно давайте пойдем домой сделаем думаю печку переплавим и будет все хорошо блин сейчас он тут так равчу Копаем, Ставим вот этот странный камень, что он действительно странный. Угу. Э -э сейчас делаем освещение. Вот, у нас светло дома и хорошо и все. Так делаем печку. Кстати, у нас уже есть еда. Так. Вот два яблочка. Сейчас сидим их. Вот. Ну, мне очень интересно. Давайте я сейчас открою, что-то посмотрю, попробую открыть, да. А, и я думаю, закончу на этом. Давайте. Ч? Как? Может так? Ну, я не знаю. Пожалуйста, напишите мне в комменты, если вы знаете эту сборку хорошо. Ну, ладно. С вами был я, мистер Крестовая доска. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забудьте про розыгрыш. Ладно. Всем пока.